В смысле, вот эт-- вот вот на каком основании? Какую твою? Вот это твоя машина? Yeah. Я тебя спрашиваю, на каком основании ты снимаешь на машину? на Смысля... каком основании снимаю машину? снимаешь машину? <olmaytenay> Мне сказали, что это автомобиль клиента. Я сижу well, и... что, На каком основании ты снимаешь машину? Ты кто такой? Я простой гражданин. Ну и все. Координатор происходит? Федерации автовладельцев. Ну и дальше. Что на? Говори им? дальше, что такое? Я хочу выяснить, на каком основании здесь захвачена ну, пар... машина? Тебе же сказано пять раз сказано, что здесь. Не здесь пять раз сказано для посетителей. Вы говорите, что это ваша машина? Посетителя машина тебе еще раз говорю. Вы только что мне говорили, на каком основании я снимаю вашу машину? Ты Не понимаешь на каком основании снимаешь эту машину? Я не могу понять вы на каком основании на захватили здесь парковочные места где, где заняли, В смысле, ну, заняли? Где заняли парковочные вот места? эти парковочные места заняты где а то, вот они парковочные. заняты парковочные здесь подъезд здесь подъезд какой Мы, подъезд к нам оборудование подвозят к нам материалы подвозят и что, и что? А что? пусть подвозят вы, вы, вы спокойно передают кто у вас должен выйти принять этот товар Слышь друга? Который 100 килограмм да, весил? Вот тебе для ступора килограмм придет коробка. Ты придешь, примешь ее, так вот. Я вот. таскал, таскал, таскал. Ну и все, тогда езжай отсюда, пока ты таскал. А а Это парковочные места. Это поминай. Я по хорошему не отъеду. Я по хорошему сказал, я не отъеду.